Все время я пытался противостоять китайцам и огромным кланам. Но что будет, если я вдруг стану лидером китайского клана? Будет то, чего вы никогда еще в своей жизни не видели. Я вам советую досмотреть этот ролик до конца, поставить лайк и подписаться на канал. Ведь впереди вас ждет реально интересная история о том, как я пытался завоевать доверие китайцев и через что мне пришлось пройти. А если вкратце, то это история о китайцах. А если ты хочешь, чтобы папа Чис порвал тренды, то пиши комментарий. А все началось с того, что я, как вам и обещал, связался с этими китайцами, с кем я воевал в прошлом вайпе. Коротко о главном. Я добавил одного из китайцев, поговорил с ним. Они сказали, что играют на сервере Rastoria Sea Main. И у них уже есть дом. Ммм, 200 очереди. Ммм, как вкусно. Спустя 3 часа очереди, я наконец-то зашел на сервер. Мой китайский друг был АФК, и он не сказал, где они живут. Поэтому мне пришлось бегать и обследовать эту карту самому. Так, теперь мне надо найти, где живет клан С... СКДЖИ. мой китайский клан. И так как я стоял в очереди очень долго, у типов уже появились пушки. Какие злобные китайцы на этом сервере играют. Привет, хрюшки. Но не все китайцы на этом сервере были злые. Некоторые даже встречались дружелюбные. Добежав примерно до центра карты, я увидел то, что на домике спит какой-то залутанный челик. И туда можно было спокойно попасть, мне нужно было всего лишь дерево. Да, с таким пингом, конечно, классно играть И знаете, пинг 250 Это было действительно очень некомфортно Но что не сделаешь ради контента О, Сюда Я был не единственным, кто хотел залутать этого парня Сюда еще прибежали какие-то бомжики Которых мне пришлось убить Вижу фармилу. Как я уже и говорил, я не знал, где живет клан СКЖ, и поэтому я решил пофармить различных фермеров, чтобы отстроить свой домик. Короче, не важно. Я пойду покажить возле воды, а там... А там посмотрим. На карте я увидел замечательное место, где стоял интересный остров. Туда я сразу и отправился. И пока я бежал к своему пункту назначения, я по пути встречал различных фармил. Сюда, Пэшка. Я не знаю, как так вышло, но уже спустя 20 минут на китайском сервере у меня было хорошее оружие. И мне оставалось всего лишь построить свой топовый домик. И отстроить его я решил на воде, ведь там было шикарное место. Недалеко от меня стояла Лаба, Гастейшн и какой-то островок, где уже поселился какой-то маленький клан. Но свой домик я тщательно продумал. Чтобы никто у меня под домом не сидел, я сделал специальный заход, благодаря которому никто бы по мне не смог стрелять, находясь под моим домиком. Я не знаю, что это за дом, но выглядит очень интересно. После того, как я отстроил свой домик, первым делом я побежал на заправку, ведь там были какие-то замесы. Но там, к сожалению, сделать у меня ничего не получилось. И вот, когда я вернулся к своему домику, я увидел то, что на соседнем острове стоит субмарина, которую можно было ёнькнуть. Вообще, у меня есть идея. Как же он не вовремя это делает? Я вижу типа, который слабо плывет? Димасик. Уплываем. Офигеть, 11 хп я удрал от них. Все, что я украл, я чудом смог засейвить. У меня по-прежнему не было спальника в доме, поэтому я принял решение переработать антират. А после мой домик рассекретили какие-то бомжи и начали под ним сидеть. How did get a так, мне вроде бы дали спальник. 26-25. Наконец-то в сети появился тот китаец, с кем я общался, и он как только зашел, скинул мне спальник в своей кибитке. Они, конечно же, мне не доверяли, поэтому построили мне отдельный домик и даже дали от нее пароли. Смотри, какие хитрые жуки! Они поставили мне топор чисто оставили! Hello? It's not working. It's not true? Yeah, it's not. Ni hao, guys. Ni Офигеть тут спальников. Oh nice. Can you give me invite to the group? I think you can get. Sorry. Uh, uh, team team. Captain, not in best. Oh okay. Not team, not team. Я не совсем их понимал, но скорее всего они не могли мне дать инвайт, потому что лидер был АФК. Поэтому в этот момент я понял, что возле них мне пока что делать нечего. И отправился в свой домик на воде. А еще пароль от основного домика они давать мне пока что не собирались. Они мне не доверяли и думали, что я их обману. Блин, не знаю что это, но будет очень весело. Они не доверяют мне, построили специальную кибитку, либо это их первый домик был. Короче, намечается что-то веселое. Правда они построились в каком-то очень плохом месте. Поэтому, если что, я буду жить возле воды и к ним туда перевозить лут, возможно. Ну, посмотрим. Where у них в доме совсем не было компонентов, и они попросили их меня нафармить. А у меня был домик на воде и лаборатория, которая стояла недалеко от меня. Но сделать это было совсем непросто, ведь лаба была уже под контролем какого-то клана. Я умер. Там их было слишком много, но сдаваться я не собирался, поэтому я схватил двушку, еще один подводный костюм, и отправился снова туда. Я заплыл с самого дальнего входа, и я понимал, что скорее всего они ко мне прибегут, потому что они слышали, как я сюда попал. ОГО! Честно говоря, такого расклада я точно не ожидал. Мало того, что я забрал у них очень много компонентов, так я еще смог ёнькнуть подводную лодку. Офигеть! Блин, я могу сразу уплыть отсюда домой. Я домой поплыл. Я поплыл домой! Ну а по пути к дому меня ждал хороший сюрприз, ко мне навстречу выехала какая-то лодка. И тут у меня сработал план перехват. О! О! А куда мне это лутать? Он на переработку плыл. По идее, тут есть ящик, я точно знаю, что он есть. Наконец-то я доплыл до своего деревянного домика и смог туда засейвить все свои компоненты, которые честно своровал. Ладно, лучше Томпсон переработаю компоненты какие-то. В этом домике мне нужно было поставить хотя бы второй верстак и поизучать все самое нужное. Поэтому я схватил ненужные компоненты и поплыл на переработку. И по пути встретил того самого китайца, которого убил на лабе. И он уже плыл домой. Куда плыву сладенький. О, -о, О! И такое, конечно, жителям острова не особо понравилось. Они даже пытались меня расстрелять. После того, как я забрал у них еще немного компонентов, я наконец-то смог доплыть до переработчика, который стоял на порту, и спокойно там переработать все, что у меня было. Тут вроде никого нет. Когда я ехал домой, я увидел то, что мои соседи купили субмаринку побольше. И они, очевидно, хотели очень сильно меня догнать. Понимая, что они меня вот-вот поймают, я схватил все свои компоненты и просто прыгнул в воду. И попрощался со своей субмаринкой. Ха. Блин, лишь бы тут такого не было. Минус моя субмарина. Плавать от них под водой мне пришлось довольно долго, ведь субмарина пыталась проследить за моим каждым шагом. Все, я поплыл домой. Этот скраб мне надо сейвить. В какой-то момент они даже подумали, что я живу прям возле маяка и приплыли доставать этих бедолаг. Дом, милый дом. Отлично. 800 скраба просто, как с куста. Наконец-то в сети появился лидер клана по имени Гейдонг. И он добавил меня в пати. Аллоу? Михаил Гейдонг. Can you Мой домик на воде привлекал очень много внимания, и я понимал, что скорее всего его могут скоро зарейдить. Поэтому мне нужно было нафармить как можно больше камня, чтобы его хотя бы немного улучшить. Он просит спальник в моем доме, забавно. Эу, oh, финг! А еще я хотел бы вас познакомить с самым дружелюбным китайцем. Его звали финг. И он заспавнился возле меня, чтобы помочь нафармить камни oh, и дерево. You, need, uh, some stones, my <laughs> Look at this, bro. <laughs> и наконец-то я улучшил полностью свой домик на воде в камушек, и зарейдить его уже было немного сложнее. А пока я занимался строительством, фиг расставлял интерьер. Сразу печку скрафтил, хорош. This base is so good. Yeah, because this place is so good. Вы смотрите на station harbor. Yes, yes. Yeah. Первым делом, чтобы воевать со своими соседями, которые лутают лабу, я изучил гарпун, а также поизучал предметы, которые мне действительно были нужны. You know, <Yeah>. А еще этот добродушный китаец рассказал о том, что они уже строились в этом месте, но их дом зарейдили в первые часы. Блин, на ткань ничего нет. Интерат один переработать на ткань. И как только я собрался на переработку, я увидел то, что мои соседи вызвали соплю. И мне срочно нужно было ее забирать. У меня есть идея. Ладно, переработка отмена. I try to um, grab submarine. I see submarine, you know, and I try to grab this. Don't shoot me. take fuck. Fuck. Yeah, on the water. Oh, look at this. You see this base with uh, several signals. You wanna go? Вооружившись Томпсоном и взяв с собой китайца, мы отправились отбирать эту соплю. А еще нам действительно нужна была эта субмарина, чтобы перевести отсюда ресурсы. I <laughs> В какой-то момент эти китайцы настолько сильно отчаялись, что попытались меня закидать гранатами. Мои китайские друзья пытались мне помочь, но сделать это у них не совсем получалось, поэтому мне пришлось спасать их шкуру. Офигеть, я просто их кромсаю! killed them! Kill them all! Take it! Take it all! No, no, no! Take it all! You two are so good, man. Let's go! <laughs> Let's go! <laughs> take the this thing. Go home. Go huh? Our big best. You think, yeah? We can, yeah. Let's go, man! Let's go! Good job. Ну а после чего я пособирал все самые важные компоненты, отбился от типов, которые крысили нас под домом, и мы наконец-то отправились в сторону нашей китайской базы. А по пути Финг пытался научить меня говорить на китайском языке. Эээ. Хуй чье! <laughs> <laughs> <laughs> HUI CHI HUI CHI Do you gonna play with uh, Lancer Chinese people teams. Uh... It's my first experience I play with uh, Chinese players Oh, okay It's good Yes, yes HUI CHI HUI CHI Yeah? go home, HUI CHI HUI CHI HUI CHI Yes Oh, yeah, it's yes, good HUI yes, yes, yes. CHI HUI CHI, my friend Shaun> Oh... Uh... How can I say a friend? Friends, friends In Chinese language is pon Ponyo Ponyo? Is friends? Ponyo Ponyo, Ponyo. Ponyo. Yes, yes Ponyo. Ponyo Is friends, yes Ponyo huichi Where's your from? From Russia. И говорить на китайском у меня даже получалось довольно неплохо. Yes, it means что make a домой <laughs> If you want kill something, kill some man, you, you can see вы убили About you kill someone, you can you can. Uh, I 我杀了一个人。Я не не понял. 我杀了一个人，Yeah? Yes, yes. Yeah, it's good. You just uh, you kill someone. I try to remember this. Your language is so great. We are uh, just play this games two years. Oh, it's not too long, man. Too I, so <laughs> no, okay. И наконец-то, спустя 20 минут плавания в открытом море, мы добрались до китайской базы, где нас уже встречали наши друзья. Михао. You need to recycle this. I think. Okay, guys, I got good idea. I need to give you my stuff. I think you need this and more for you. Oh, oh, oh! Thank you, thank you, thank you. <laughs> Все, что я принес, я отдал китайскому лидеру. И больше всего меня удивил тот факт, что у моих китайцев еще не было оружия. Поэтому я кинул аирдроп. А также после я побежал фармить камень. И камня нам было нужно много, чтобы расширить нашу крепость. А также на нас иногда нападали квангеймеры, которые жили неподалеку от нас. Их много тут пришло. И так как в моем доме не было оружия и даже никакого верстака, мне нужно было пофармить очень много компонентов. И поэтому я предложил Фигу пойти со мной полузать лаборатории. I think you can play with У нас не было хп и хилок, и мы уже практически умерли от холода. Нам нужно было скорее найти шприц. Вот спустя 5 минут я, казалось бы, нашел спасение фига. Но, к сожалению, я не успел... Но! No. No. Он погиб прямо у меня на глазах? Но! No. Но, no, спасибо тебе, у, тебя... у меня теперь есть патроны, благодаря тебе. В лаборатории я остался один, и мне ее пришлось полностью зачистить. Ведь компонентов нам нужно было очень много. И вот наконец, как я только вдоволь налутался, я услышал, что ко мне кто-то подплыл. А терять компоненты я не хотел, поэтому я сел в лодку и поплыл за своими ребятами. Айкил, айкил гай. Я подкинул их поближе к лаборатории, а сам отправился домой, ведь мне нужно было засейвить мои компоненты. Let's go, guys! I am taxi! <laughs> они меня встречают! Что за сладкие китайцы со мной играют, реально? Они просто даже пришли меня за контри, чтоб меня никто не убил. Мне даже не приходилось их просить, чтобы они меня встретили. Они сами прекрасно понимали, что им нужно делать. Если что-то, то взять в мою 2x2 И только я переработал все свои компоненты, которые мне были не нужны, и собирался поставить второй верстак, как вдруг один из них дал мне пароль. Офигеть, они дали мне пароль! Они мне пароль дали! Вот таким образом, спустя всего лишь полдня игры, я смог заработать доверие китайского клана. Но после того, как они дали мне пароли от главной базы, у меня появилась большая ответственность. Ведь зарейдить наш скромный домик было очень много желающих. А чтобы расширить нашу базу, нужно было очень много пофармить. Нам, скорее всего, нужен металл. Вот это изи! Я думал, мне придется с ними целый вайп отыгрывать. Ха-ха-ха! Они мне просто дали пароли. Сейчас мы будем смотреть, что у них получу в доме. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, <смех> <смех> вот эта одна черка меня, меня радует. Там, блин, наверное, вы как-то такой хаос происходит. Я убиваю троих, какой-то клан прибегает меня и убивает на... И то еле как. И когда EDL рассказал, как его пинали на карьере, я решил туда сходить и посмотреть, что за клан там живет. <смех> ну, не сралко. Ау. У меня видит. Я следил за этими китайцами очень долго, и вот в один прекрасный момент они меня отфигачили толпой. После я переждал ночь в теплом и уютном домике. Ну а потом побежал искать базу того клана, с кем я воевал. И знаете, бегать мне долго не пришлось. Спустя где-то пять минут я нашел тот самый домик. Опа! Вижу два клиента. Блин, а вообще было бы неплохо на эту базу запрыгнуть. Долгое время я выжидал, когда же кто-нибудь выйдет на улицу. Но тут случилось это. Эпик-спрей! Этой смерти я не огорчился, ведь я добыл нужную мне информацию. Я увидел то, что у них открыты шкафы, которые я мог бы забрать. Появившись дома, первым делом я изучил зажигательные стрелы и взял с собой побольше ресурсов, чтобы можно было застроить шкаф. И как только я к ним вернулся, я увидел то, что они укрепляют свои шкафчики. А как? А как? Все, что я там успел йонькнуть, я скинул в китайца и вернулся снова к ним. И получилось меня убить, я успел поставить свой шкаф, и моя цель была выполнена. I'm took TC from neighborland. <laughs> Тем временем, мои китайские друзья потихоньку и помаленьку расширяли наш домик. И вы просто посмотрите, сколько же их было много. Офигеть, их тут в доме просто миллион! Господи, боже мой! А для Тфига я принес очень интересное блюдо. Take it. It's present for you. No, it's good food, good food, ням-ням. И знаете, сколько бы я ни воевал против кланов, теперь я начал понимать, что жизнь в клане это довольно непростая штука. Первый день они просто вкладывают полностью в фарм, потому что надо отстроить дом, чтобы тебя другой клан не зарейдил. Тем более, к нашему домику постоянно подбегали какие-то разведчики. What is this? Люди в этом клане делились на несколько типов. Кто-то постоянно бегал, добывал какие-то пушки. Это игроки вроде меня, опытные, у которых очень много часов. Кто-то бегали и фармили постоянно деревья и камни, ведь нам нужно было расширять домик. А некоторые постоянно строили базу, проводили электричество и занимались тем, чем обычно я не занимаюсь, потому что мне становится от этого очень скучно. Видал, какие они гении? Они просто поставили фундаменты, гантрапы, чтобы выбить чужой шкаф. А я помимо того, что занимался абсолютно всем, я еще и бегал и подкидывал постоянно ресурсы в печку, так как металла нам нужно было очень много. Китайцы уже спадки пошли. Большинство китайцев отправились спать, и я остался один проворачивать свои грязные делишки. И первым же делом я скрафтил лестницы и решил попробовать что-нибудь ёнькнуть на территории клана.бак. Офигеть, у меня билда прям в упор к ним стоит. Он выходит. Попетляем куда? Правильно. Вот сюда петляем. Как только у этого кончика все подутихло, я нашел секретную бесшумную лазейку на их территорию. спрятався бак. Mm, в этот момент я решил попробовать проникнуть в этот клан вышел с меня уник и снова зашел на сервер но к сожалению у меня не получилось это сделать они меня рассекретили и тогда я вслед за своим кланом китайцев отправился отдыхать Зайдя на следующий день, я был приятно удивлен. Как только я вышел на улицу, я увидел то, что у нас появились большие печки и деревянный забор. Офигеть, они потыкали! Меня кто-то прям везде авторизовал, ничего себе. Hello guys, hi, Михаил. Это тупо сумасшедшая база. Когда они успели, они ничего всю ночь не спали. Офигеть, во что у них преврат, во что у нас просто база превратилась? Я не знаю, чем нужно заниматься. Поэтому я буду бегать за кем-то из китайцев и помогать им. Когда я зашел на сервер, Финг мне рассказал о том, что какой-то клан-решетка собрался нас рейдить. И я решил найти, где они живут. Нифига себе тут домина. У него пулик. Ого! Плюс пулик. У меня есть идея, что можно сделать. Я же правильно хочу, чтобы нас пришли рейдить. Я построю здесь кибитку и буду присылать клан. А мне нравится эта идея. Я пытался подбайтить этот клан всеми доступными методами и даже кидал чельки. Сейчас будем байтить, пацанов. Но выходить с дома они не собирались. И тогда в моей голове появился плен. Я решил залезть на самое высокое дерево. Нет. Ну почти мастер. Так, но они сто процентов должны сюда прийти, я уверен. Тут что то намечается, мне кажется. Как я только не старался их забайтить, клан выходить со своей территории не собирался. И тогда я побежал искать новых жертв. Хэтшот, хэтшот. мол. Потом мы наконец-то с китайцами собрались в одну большую пачку и бегали, фармили все на своем пути. Потому что ресурсов, как вы знаете, нам нужно было очень много. Вот это я понимаю движуха. И наконец-то в этот день настали те самые времена. Времена жестких файтов с огромными кланами. I I kill two. Kill two, kill two. We need to loot this buddy. Kill a K guy, kill a K. Гейдонг все сейвил, а я продолжал воевать с ними до последнего, пока меня не ушатали. И вот вы действительно думаете, что на этом все закончилось? Нет, этот замес продолжался еще очень долго. I kill two tomorrow on me. Tomorrow in the forest, man. Этот клан нас просто задавливал количеством, поэтому мы решили отыграть по тактике. Я нашел хорошую густую елочку, сел на нее и начал бы ждать, когда же они придут снова в наш лес. И знаете, долго ждать гостей не пришлось. Вот это я понимаю, сейчас будет мясо. И как вы понимаете, все хорошее когда-то заканчивается. Я покрашил там огромное количество людей. Мы даже умудрились нескольких залутать, но они все-таки меня рассекретили. И так как мы жили в зиме, ткани у нас не было абсолютно совсем. Поэтому нам пришлось даже отстроить свою ферму. Узнаю эту ферму, почему здесь нет турелей? Я же ее рейдил в прошлом вайпе. О! здесь уже надо собирать. Нет, тут фрутинг. Фрутинг еще нельзя собирать. Пока они там крафтят ракеты, я могу тут все засадить. О, вот такое мне нравится. О, райпы уже пошли. Нормально, одну плантацию собрал, тысяча тканей. Папа, папа, папа. Yeah, yes, I'm here. Yeah, yeah. Oh my God, guys. Good, job. good job, good job! И все остальное время мы тщательно готовились, чтобы зарейдить клон .бак И один из китайцев даже пел нам песенки. Вот это я понимаю, сейчас такая миссиовка будет. Клан на клан. Вот этого я и ожидал от игры в этом клане, реально. Короче, нам было действительно весело. Но в моих видосах все так просто не бывает. Пока мы крафтили ракеты, к нам прилетели типы и взорвали нашу корову. Дональд. Who is shooting from the fucking copter, no. <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah. Офигеть, что происходит! Хумя, хумя, хумя, хумя! По мне с ракет лупят! Ха-ха-ха! <с nossa> <сос> Они меня <сос> с ракет пытаются сбить! Я такого в жизни не видел, нафиг. One key. One key. Они всеми силами пытались нам помешать. И, скорее всего, они тоже что-то планировали. SKG, number one. И как только мы купили еще одну корову и были готовы уже отправляться, этот безумный пилот взорвал ее снова. No. Fuck. А также они взорвали нашу ферму. Не, забей туда, нет смысла идти. Не идем туда, слышишь? Мы не отобьем ферму. Вдвоем точно. Мы ждали еще одного вертолета. И в один момент наш разведчик увидел, как в сторону нашего клана бегут больше 40 человек. Все 40 человек сели в поезд, он пишет. Внимание дома. Они едут к нам. Нет! Я вот кушаю блинчик Отличная информация К нам поезд едет, слышишь, пишут Бля, сейчас будет весело На К6 они уже <-headed> <lactation> so so Я не знаю, что вам сказать Но скорее всего такого вы еще в своей жизни Никогда не видели Смотрите, сколько их сколько их а это скоростная была И стоило им только подойти поближе и поставить стенки, тут началась лютая дичь. Что происходит?! Это Unreal. примерно три клана, и это услышали наши ближайшие соседи которые прибежали к нам на помощь их тоже было очень много что это нафиг меня повалили подними подними браток подними их пришли их пришли антирейдить вы видели еще, еще такая же орда еще 40 человек пришли антирейдить Ебя, Я ракеты скину, пойду драться с ними в упор. И знаете, когда я бегал по нашему домику, я точно не ожидал увидеть такую маленькую дырочку. Что тут нафиг происходит? I go Trockets, I got <laughs> Китайцы bro, были man, просто man, в шоке man. от того, сколько man, же лута man. домой я принес. Save this, save this, save this! Oh my god! Oh my god. Ставься! Вот он! Дональд, Дональд! Ком ты ми! Дональд! Я не знаю, кого я убиваю. Я, походу, своих убиваю, но мне пофиг, я буду всех местить, кто не в зеленке. Я тупо граб, я тупо граб, я все ворую. Я все ворую и домой. Еще ракеты. Еще ракеты. Ты кто такой, Вася? Вы скиллью. Вы скиллью. линг Link Link, come to me. <laughs> Может быть, для вас этот рейд длился всего 5 минут, но мы сражались на протяжении часа. И это было очень жестко. Каждый из нас сделал все, что смог, чтобы спасти нашу базу. А я к нему Я к нему на базу захожу, и они после даже меня не убивают. Смотрите, они меня не убивают. Я со скоростной ракеты плюх. И они такие... Как, как русики, блядь, на мопедах. Хорош. Эй, газ, венюту, билдбейс. Все наши бойцы были просто в восторге от такого замеса. Тем более, воровать ah. мы смогли очень много ресурсов. I grabbed too much, бро! Oh <laughs> oh, yeah, so... So fucking How crazy, many really? How many people? So how many people? 50? Uh, Half... Have... Uh, uh, four... four five team. Five team. <гас> 50, 50, 50. Пока китайцы продолжали сражаться, я застроил все, что только мог, и немного восстановил наш домик. What is fucking this, man? It's all destroyed. А потом к нашему дому подбежали те китайцы, которые нас рейдили, и начали водить хоровод. Что происходит? А это зомби! Это зомби! IT'S <laughs> ZOMBARI! <laughs> Guys, I need picture with you. Say cheese! Say cheese! Cheese! Say cheese! Hey, Say <laughs> я сделал фотографии и расставил их дома, чтобы все знали то, что нас приходили рейдить. Но в моей коллекции не хватало еще одного недостающего элемента. Фоточки с базуки. Не, nee, я такого мяса уже давно не видел. И наконец, после того, как все закончилось, китайский клан отправился отдыхать. А я выходить не собирался, ведь понимал, что скорее всего нас придут снова рейдить. А еще, у меня был план, который я хотел реализовать. Мы прибежали к нашей ферме в надежде, что ее полностью не застроили. Оу, найс. Оу, не, найс. Но они все-таки ее полностью заруинили. И тогда я захотел им отомстить и взорвать их ферму. Но для начала мне нужно было разведать обстановочку. Я знаю, чем я займусь сегодня ночью. У них работали большие печи. Я понял, что хозяева в онлайне. И тогда в моей голове появился план отстроить неподалеку от них вышку. Ну а чтобы начать свое строительство, мне нужно было как минимум подформить много ресурсов. И начал я с деревца. Я тут дерево оформлю, не трогайте меня. Тут три волка, нафиг. Они на меня напали! Поформил дерево, меня чуть волки не сожрали. Короче, у меня есть план, и мне надо попытаться его как минимум реализовать. И только я собирался идти строиться, как вдруг я увидел двух разведчиков, которые сидели и наблюдали за нашей территорией. Я решил их не убивать и просто помахал им. И наконец я добежал до базы моих противников, которых я хотел доставать, и начал отстраивать свой топовый бункер, на который им пришлось бы потратить очень много ракет. Мое строительство практически закончилось, но мне не хватило немного камней, и тогда мне пришлось вернуться домой. А в доме меня уже ждал ИДЛ. здорово! Помнишь, у нас сегодня корову взорвали? Да, да, да. Я хочу за нее отомстить. Я уже построил домик возле тех пацанов. И вот мы уже вместе с ИДЛом побежали на эту вышку, чтобы доставать тех клановых игроков, которые нам взорвали коровы. Также мы взяли с собой базуки и скоростные ракеты, чтобы устроить им небольшой сюрприз. И только я начал отстраивать вышку в высоту, как вдруг проснулся он. Руфкемпер. О да. Не, так просто у них не получится это сделать. И как только я закончил строительство, я достал болтовку и начал стрелять по моему соседу. На! Я знаю, что надо сделать. Слышь, надо выйти ники сменить. Чтоб они не знали, что это наш дом. Чтоб они точ... окей, ну, не знали, окей. что мы СКГ, типа, и чтобы они пришли нас рейдить, Понял? После того, как мы сменили ники, зашли на сервер, и Део умер от гантрапа. Мда. Теперь у тебя есть камень. Идти к нам они не собирались, поэтому мы решили перейти к самому интересному. Взорвать у них корову. Он хилиться будет. Давай корову бахать. Готов? Давай, давай. Отправил один подарок. Попал. Попал. Как они писали минус 1250. И после этого у них самую малость пригорела, что они даже пришли с лестницами. Hello, bitch. Слушай, слушай, а может они будут нас пушить? Ты умер? Я упал. 10. Он засел на моей вышке, и тогда я понял, что мне нужно против него взять. Базуку со скоростными. Он наверху, значит. Я его убил нет он жив он жив он жив <соединение> <соединение> и после того как у них не получилось нас запушить они все-таки пришли нас рейдить опа да нок нок русский пытался отбивать эту башню, как только мог. Ну увы, к сожалению, у меня защитить ее не получилось, но это было не самое страшное. Самое страшное началось впереди. Возле нашего домика отстроилась рейд кибитка. И это означало одно, что нам нужно будет вдвоем защитить нашу базу. На карьера, вот на 70 примерно. <гас> Давай дождемся рейда. Всё, я Зенгу сразу заранее позвоню, слушай. Звони, звони, звони, звони, звони срочно. Пиздал, так не берет. Человек, мне страшно. Нам нужно на крышу пару сетов перенести, потому что мы не успеем ну туда-сюда бегать. А тем временем, пока мы защищали наш домик, тот клан зарейдил мою башню. В принципе, они попались в мою ловушку, ведь там абсолютно ничего не было. А потратить на нее нужно было ой-ой, как много ракет. На, на, на. Убил типа, убил типа, убил типа внутри. Я скинул пример. Мы можем их запушить вообще на вышке Есть лестница у нас? Забей на это ПВО, я пошел вниз, я пошел запушу их, стреляй по ним с крыши А, okay. я себе гений Они турели разбивают, слышишь? Они пытались запитать ветряк И мы, чтобы не было у них электричества, просто решили его взорвать А ну уже помали. Блин, это было слишком недалеко Минус Минус ветряк Куда побежал? Мы долго ждали наступления, но никто нас рейдить не собирался, и тогда мы решили взорвать у них кибитку. У турель Отойди. Просто бахаем вот сюда. Бахай, бахай, бахай в угол. Где еще ракета? Да, да, да, да, давай, да, да. давай чувак я прошел иди у меня 100 разрывных есть быстрее взорвал я валяюсь я валяюсь я валяюсь я взорвала бомж бомж бомж лутает меня Бахай, бахай, бахай. Я его убил. Вс, все, все, вс, вс. Улица идет После того, как мы снова успешно отбили домик и застроили их кибитку, настало время бегьёнька. Я увидел то, что у этого огромного клана стоит магазин, который можно было зарейдить. И он не был абсолютно защищен, потому что он стоял на ферме, где не было турелей. Одна дверь. Я появился дома, немного приоделся, взял с собой сишку и пару лестниц и побежал снова к этой ферме. Ну что, я действую по тактике хватай и беги. Подожди. Ничего, магазин вообще на крыше стоит. Не понял. Серьезно? Серьезно? Мне даже стишку не пришлось тратить. Интересно, они сильно расстроятся, когда увидят, что у них кончились внезапно продажи. <смех> Блин, мне нравятся такие магазины Надо почаще такие искать, в принципе Я готов всегда у них покупать ресурсы Честно говоря, я был просто в шоке Это был действительно Биг Йонг. Я сворвал оттуда очень много тканей. Но этого было мало Я решил поступить с их фермой точно так же, как они поступили с нашей И взорвать ее и застроить полностью шкаф Он дома Баха играшку, баха играшку. Ой. Шкаф. Yes. Хоть мы и понесли небольшие потери, но я выполнил свою цель и застроил полностью у них ферму. В магазинах наших я выставил все абсолютно на продажу, чтобы люди видели сколько у нас ресурсов и пришли побыстрее нас рейдить. И сел под забором у наших самых злейших врагов. И увидел очень много людей с базуками. Это означало одно, что они готовятся к рейду. Они все стоят с базуками у себя на территории. Их много! Ее yeah, я дождался этого! Ее! Yeah! Сколько их там! <рiculate> <рiculate> Блин, было бы классно их зарейдить во время того, как они будут нас рейдить. Но это Анрил. И знаете, настроены они были очень серьезно. Все были с базукой, и их было минимум 10 человек. Их не 10, их больше. Это муравьи! Это муравьи! Это не челики, это муравьи! Раз, два, три, 4, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да стойте на месте! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14. Они идут! <be> <audience> <laughs> Я быстренько заспаунился дома и начал ждать, когда же они к нам придут. Но они к нам так и не пришли. Тогда я понял, что они пошли рейдить какой-то другой клан. И когда я пришел к их базе, я увидел то, что все турели у них выключены. Нам нужно было максимально быстро действовать. У меня есть идея. Guys, guys, guys! Let's go raid this! Let's go raid this! Out to it's off! Е-я-я-я-я-я! Рейди, рейди, рейди! Ха-ха-ха! Let's do it, guys! Take it all rockets! Fuck this base! Я появился дома, схватил все ракеты, позвал с собой китайцев, и мы побежали выносить их территорию, пока они были заняты. Рейд! Хистарт рейдинг! Хистарт рейдинг! Go fast! Just go рейд, дур, дур, дур, фаст дур. О, это открыто. Эй, хлопцы, дур. О, это открыто. go. Это Let's fucking go. Let's fucking go. Oh. go, go, go. Дистрой! Дистрой, бэт! Дистрой, бэт! Дистрой, бэт! О, бэт! О, бэт! Дистрой! All stuff coming. I coming, I coming. What is your rating? <laughs> Rate right, fucking no man. Oh yeah! Look at this guys! Look at fucking this goal! Go at the Я дебил! Я конченый дебил! Хорошо, что мы все-таки умудрились занять полностью эту базу, и мои китайцы сдерживали оборону как могли. Тем более, мы унесли отсюда очень много ресурсов. Let's go boys, let's go, бейс! It's fucking good raid, да? Yeah? It's so fucking funny, man! Good job, boys! We fuck this base! <laughs> После того, как мы унесли абсолютно все основные ресурсы, они очень сильно расстроились, что даже хотели ливнуть с этого сервера. Но на них напал другой китайский клан, и мы решили им помочь uh okay we're good good good. We're good come come come look at loot okay yeah, yeah grab grab kids we get raided here, oh. here yeah nice nice who is one raideon do oh, it's, oh, okay. oh, it's okay man. it's okay okay here, take this take this okay you're good you're good и тут, спустя 5 минут долгих ожиданий, началось это. Нас начали заплевывать ракетами. Кажется, мы в говне. Что происходит? У меня так никогда в жизни не лагало. Килл 2, килл 2, 2, Килл 3, 4, 3, 4, 5, 5, <смех> <смех> <смех> и знаете этот вайб был действительно максимально безумный. Наши враги становились нашими друзьями. Мы становились друзьями наших врагов. Кто бы что ни говорил, но это выживание с китайцами на китайском сервере останется у меня в памяти очень долгое время. И надеюсь, оно вам понравилось ровно так же сильно, как понравилось мне. Мне было действительно тяжело расставаться с моими новыми друзьями. Но как вы знаете, все хорошее когда-то заканчивается. Перед тем, как покинуть этот сервер, я попрощался со своими китайскими друзьями. Hello papa, I love you. <laughs> hello goodbye. I'm you fans. Thank you for this very beautiful vibe, my friends. Yeah. Jan. I need to say you goodbye and <laughs> wanna leave from хочу server. But I just want to tell you big thanks. You're best Chinese in the world, you know? Thank you too much for this vibe. Thank you guys Thank you You're all the best Thank you. Yeidong Thank you for I JT my Chinese clan I love you all I love you too Goodbye papa See you Oh I'm sorry I don't have AMA <laughs> Okay I give you AMA <laughs> Куба, Куба, Куба. Итак, история китайского клана подошла к концу. Надеюсь, это будет не последний ролик с этим кланом китайцев, и вы поставите свой лайк, ведь если тут наберется 100 тысяч, мы обязательно снимем продолжение. И не забывайте писать в комментариях SKG Top Clan. Я думаю, если здесь будет много комментариев о том, какой китайский клан был крутой, то они это обязательно когда-нибудь увидят, и позовут меня снова на вайп. Ну и самое главное, не забывайте подписываться на канал, ведь до моей мечты осталось совсем немного, буквально 100 тысяч. И если каждый из вас подпишется, то моя мечта сбудется намного быстрее. Ну и напоследок хотел бы вам сказать, будьте немного добрее, и тогда этот мир заиграет для вас новыми красками. Всем пока.